Гормоны, вырабатываемые организмом при стрессе, пробуждают раковые клетки. К такому выводу пришли биологи из Филадельфии, проводившие эксперименты на мышах. Для этого у мышей с раком легких после удаления опухоли провели химиотерапию, а некоторых из них ежедневно подвергали стрессовым ситуациям. Через три недели у последних опухоли снова выросли. Однако у тех, кто не подвергался стрессу, этого не произошло. Главными участниками реакции стресса являются гормоны, в частности, адреналин и кортизол. И действительно, в основном говорим, когда мы говорим о вероятности развития рака, обычно связывали риск с кортизолом. вот Недавние исследования как раз показывают то, что и адреналин тоже может явиться. Чтобы уменьшить реакцию на стресс, исследователи обработали некоторых мышей бета-блокатором, ослабляющим действие гормонов стресса. У них уровни белков с 108 а 8 и СА109 оказались значительно ниже, и несмотря на стресс, реже образовывались повторные опухоли. Также ученые заметили, что пациенты с раком легких, принимающие бета-блокаторы, живут гораздо дольше. Снота всей этой работы заключается в том, что всем известные, широко используемые в кардиологии, аппараты, бета-риноблокаторы, способны подавлять как раз продукцию этого белка, который выделяет нейтрофилы, а значит подавлять активность опухолевых клеток, в том случае замедлять прогрессирование заболеваний. Однако для людей здоровых стресс не несет за собой таких последствий, как опухоль. В целом стресс не является, вот, не относится к категории канцероген, да, то есть не относится которые являются а, четко причиной развития опухоли. Стресс может а, создавать некий фон а, для того, чтобы заболевание а, развивалось, поддерживалось и прогрессировало. Полученные результаты могут помочь в борьбе с рецидивом онкологических заболеваний, раскрывают механизмы, реактивирующие спящие опухолевые клетки. Кристина Надышина, Универньюз.